Дамы и господа, все здравствуйте, пятница, час дня. Итак, мы с вами начинаем нашу песню. Лекционный материал 257. Название ⁇ Пока сидха, видение пути по Атлантиде не выстроено, ученик никогда не удовлетворит свое любопытство ⁇ мы с вами говорили много раз о том, чем первый курс отличается от второго курса. Вы получали ответ, что первый курс Института карма йоги – это вся теория, все мистические технологии пути, притягивания, чего-то еще, последовательность пути. И мы с вами говорили, что второй курс – это наработка практических навыков. Практические навыки мы назвали навыки и опыт, и когда эти навыки превышают какой-то уровень, то мы говорили, что это ситха, и идея в том, чтобы каждый из вас, из нас, чтобы мы нарабатывали вот эти вот мелкие какие-то навыки и умения, которые являются для нас доказательством, что все это работает именно в наших руках, в ваших руках, то есть, вы можете вот этим всем заниматься. Виталий, здравствуйте, спасибо, слышно, отлично, супер, спасибо, что написали. Итак, первый курс это все теории, чтобы ученик мог удовлетворить свое любопытство в оккультизме, а второй курс это вся практика. И, и весь смысл в том, что... На втором курсе человека уже интересуют практические наработки, то есть уметь делать что-то конкретное. По последним лекциям по циклу это уметь отличать невидимые механизмы. Это карма, это сансара, это путь и уметь использовать для себя все вот эти вот три невидимых механизма. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что написали. Идем дальше. Uh, у меня был какой-то наставник, мы с ним разошлись. Uh, это обычное дело. Зигмунд Фрейд с Карлом Густавом Юнгом тоже разошелся в какой-то момент. И, и многие как бы расходятся со своими наставниками, потому что, ну, есть для этого какие-то объективные uh, причины, потому как пути могут расходиться. Здравствуйте, Йога you роман здравствуйте. Uh, Почему, то есть, мой бывший наставник, он придерживался совершенно другого принципа в процессе обучения, он всегда придерживал информацию, и это передалось многим поколениям действующих сейчас инструкторов школы Стаценко. Я не хочу ничего как бы сказать, но вот есть определенные привычки. Ну вот я за девочками бегал в школе, а он информацию придерживал. Да? И поэтому естественное любопытство учеников никогда не было удовлетворено. Для меня вот это вот неудовлетворенное любопытство или потребность, информационный голод, вот такой, это критерий. То есть, по принципу инсута карма-йоги, который я пытаюсь проводить, этот критерий, Определяет точку сборки ученика. То есть точка сборки у него по первому курсу или по второму. Что это означает? Точка сборки по первому курсу. Ученик все время интересуется и ставит вопрос: а что же дальше? Ну вот, первый мир, второй мир, а восьмой мир, а что там дальше? А сколько миров вот на этой планете? А какие миры в галактике? А что мы дальше будем изучать? Вот это. Это критерий информационного голода. Лана, здравствуйте, спасибо, что написали. И как только этот критерий информационного, это не значит, что вопросы задавать не надо, вопросы задавать надо, потому что как же я получу обратную связь, о чем разговаривать. Но идея в том, что мой бывший наставник Стаценко, он все время придерживал что-то, и он никогда не давал этому голоду информационному удовлетвориться. И поэтому вот видение пути, это тайна, вот школы Стаценко, там все время были тайны, и сама школа была построена на многочисленных секретах. Алексей, здравствуйте, спасибо, что написали. Вот эти вот бесконечные секреты школы Стаценко, они как бы ставили учеников в тупик, потому что все замыкалось на, на вот видение одного человека, учителя, который знает ответы на все вопросы, и, и вот поэтому нужно в этой школе быть. В какой-то момент я понял, что ответы все... Есть в другом месте, то есть не обязательно ждать у моря погоды, пока этот учитель соизволит. Все ответы есть в том пространстве, которое всегда есть вокруг Земли, все цивилизации приходили и уходили, а это пространство есть. Как я к этому пришел? Махабхарата состоит из 18 книг. Это толстенные талмуды. Это как вот беседы такого ну старого, уже беззубого старика, такого человека, который рассказывает, бойцы вспоминают минувшие дни, где рубились они. Вот это вот Махабхарата. Там очень много есть информации от различных совершенно школ, поэтому информация противоречивая. Но самое вот это царство царств, это как вот... Эти два рода, Пандавы и между собой делили царство, это первый слой. А дальше там есть информация и о родовой капсуле, и о выходе на созвездиях. И там есть такая вот часть, называется «хождение по креницам». Это перевели вот так, «хождение по креницам». Но был и другой перевод, когда… Академика Смирнова, санскритолога, его спрашивали, а вот переводы как правильные? Он говорит, что правильный перевод был бы хождение по источникам, а еще точнее хождение по первоисточникам. Вот и я начал в этом плане копать, а дальше я понаходил кучу этих выходов. И, собственно, вся информация оттуда. Далее информация стала проверяться учениками мной, там всеми, кто, кто был в это время. То есть, Точка сборки ученика первого курса, она постоянно находится в состоянии любопытства, что за этим миром, а что за тем миром. Точка сборки ученика второго курса, он уже понял систему пути. то есть. Мне показалось, что нужно открыть вообще весь путь. И я фактически пошел в 96-м году, ушел из школы, пошел против Стоценко, начал писать книгу «Технология пути», потому что вся идея была в том, чтобы открыть все эти знания. Для чего? Чтобы те, кто в прошлых жизнях уже это получал от разных наставников, чтобы те, кто в этой жизни уже вышел на старшего капсулы и разобрался с тем, как получать ответы на свои вопросы. И у человека есть прямой контакт с этой капсулой, плохой, хороший, но он есть, и человек пытается реально мыслить в рамках социальной среды своей подготовки образования и видеть вот эти вот знаки судьбы и пытаться понять, что природа, жизнь, судьба хочет сказать в ситуациях, что судьба хочет сказать. Вот э, критерий достижения статуса, точки сборки второго курса – это человек уже понял, что есть путь, Чеку, все открыли, где какие миры, сколько этих миров. И дальше человек начинает понимать, что самое главное – это приобретение, достижение вот этих вот навыков. Все эти навыки огромное количество людей в социуме достигает без всякой йоги. То есть это социальный путь развития, но при этом многие попадают в какие-то грандиознейшие тупики. То есть человек зацикливается на деньгах, человек зацикливается на яхтах, на дворцах, кто-то зацикливается на любовницах, кто-то и получается, что вот эта вот реинкарнация она протекает через кучу сансар. Вся идея пути в том, что без сансар выходить, от них освобождаться и переходить с нижних чакр на на более более верхние и поэтому чек становится более утонченным он больше знает и он уже смотрит как время своей реинкарнации можно использовать да не все могут на своей работе вот все вот так вот ужать чтобы работать не 8 часов а 6 а потом еще дальше промедитировать и работать не 6 часов а 4 и за эти четыре зарабатывать то что за 8 раньше зарабатывал, определить, сколько денег нужно, дальше уже не лезть, потому что у супруги, у детей будет бесконечное вот это вот хочу, хочу, хочу. Нужно понять, сколько нужно для нормальной, достойной жизни с вашей позиции, а дальше вот эти оставшиеся 4 часа употреблять на свое духовное развитие. Каким образом духовное развитие проходит? Духовное развитие проходит... Вначале вы начинаете чувствовать энергию. Эта энергия дается в измененных состояниях. То есть первое это Шавасана, это медитация, это Асана, где вы пробиваете чисто физически на коврике меридианы. И самая лучшая система пробивания это та же Сурьена Маскар. Сурьена Маскар динамическая йога, Кришна Мачарья ее сильно усовершенствовал, у Шивананды там 12 упражнений в одном колесе, все эти колеса знают, Кришнамачарья сделал гораздо больше упражнений, и в итоге получилось, что он пробивал более тонкие каналы, Сидерский еще дальше пошел, чем тот наставник, где он получил сертификат Кришнамачаре и, и у него вообще невообразимые какие-то комплексы, и в результате этих комплексов человек достигает состояния какие-то. Но направления-то могут быть разные, и кому-то Асана Андрея Владимировича, уважаемого, нам покажется сложноватой, то есть или недостижимой. И поэтому вполне можно остановиться на йоге Шивананды. То есть 12 колес маскар пробивает свои меридианы, плюс медитация, плюс пранаяма, плюс шавасана, и вот вам 4 источника энергии. Без этих источников энергии дальше абсолютно некуда идти. Можно тысячу лет говорить о мирах, но, но понимаете, если мы говорим о втором мире, чтобы нормально жить, и выходить на общество эти астральные, и понимать, что вам нужно делать сегодня в данный момент, для этого достаточно вот какого-то там объема энергии, равного бутылке какой-то. да, А чтобы третий мир пройти и идти в эти цивилизации, нужно энергии больше в несколько раз. А четвертый мир еще больше забирает энергию, когда туда приходишь. И только вот в пятом мире уже там, там никто у вас энергию не ворует. Но зато потом, когда вы идете в зеркало, и нужно свою темную сущность увидеть, ну а светлым светлое. Вот в этот момент тоже нужно для этого какое-то количество энергии. Ну, точно так же, как квартиру убрать, понимаете, вам нужно потратить какое-то количество энергии. Марго, здравствуйте, спасибо, что написали. Поэтому... Я пытался сделать такие прозрачные и доступные критерии. Каждый навык, который вы получаете, он должен давать вам какую-то силу. Эта сила может быть маленькая, но зато мы не идем вот такими вот ступеньками, как по Танжале дал от Пратяхары до Тхараны дистанция огромного размера, Козьма Протков. А... Нужны маленькие ступеньки, по которым можно было бы легко вот так вот передвигаться. Но это как вот вращение колеса через чакры в одну сторону, в другую сторону. По Сушумне от Сахасрары вниз в и обратно наверх. И вы сидите и начинаете крутить вот это вот солнышко, энергию туда-сюда, очищать Сушумну. Каждая из этих практик выстраивает нейронную сеть какую-то. Для построения нейронной сети достаточно 2-3 недель, это временные зацепления. И если вы больше года одно и то же практикуете, оно у вас уже постоянно, оно никогда не уйдет. Даже если вы бросите, оно потеряется на какой-то момент, но как только вы заново начинаете, оно все очень быстро восстанавливается, все вот эти вот нейронные связи. Проблема со школой Стаценко была, он раздавал статусы прохождения миров, а потом выяснилось, что так человек не сам проходил, а он все время толкал, то он их и забирал потом. Если человек выходил из школы, он все эти статусы забирал. Идея вся в том, чтобы ученик, то есть институт карма-йоги, что я начал строить, ученик должен сам достичь. То есть ему не раздают статусы, а он сам достигает. Да, так труднее, конечно, потому что Раджа-йога – это дисциплина ума. И Сидерский говорил в своих лекциях, что Раджа-йога – это дисциплина ума. И это гораздо труднее, чем дисциплина тела. Утром комплекс прокрутил, а дисциплина ума – это все время нужно контролировать свой ум, который куда-то все время улетает. В Апанишадах сказано «мысли, как непослушные кони». Поэтому… Критерии достижения. В Институте карма и перестали быть секретами. Я считаю, что это вот очень важное достижение, когда все сделано открыто, прозрачно. И если человек как бы может двигаться быстрее, то он двигается быстрее. И ученик определяет свой статус непознанием. То есть, вот он увидел там, посидел в медитации, он увидел какой-то мир, пришел учитель, я увидел какой-то мир, о, вот у тебя другой статус, супер, да? А навык где? Поэтому вся идея сута-карма-йоги, что ученик сам определяет свой навык, свой статус, не по знаниям, сколько он там миров посмотрел. Но, ну, конечно, Беленицкий до того, как был во Франции, в Германии, в Австрии, там, в Швейцарии, в Люксембурге, это был другой человек. Путешествия, они что-то дают. Но больших изменений то нет. Это кайф путешествовать, видеть другие страны, это все замечательно. И это как-то дает, приближает к Атлантиде человека. Навык, умения путешествовать и деньги собирать на путешествия, вместо того, чтобы на мебель собирать, условно говоря. На ремонт бесконечно это. То есть, успех в достижении состояния определяет путь раджа-йоги. Не, не видение какого-то мира. Потому что увидеть это видение из окна, понимаете, можно же по интернету Париж посмотреть. Конечно, это тоже отличается. Когда ученик начал, сейчас я буду на, на вопросы отвечать, я специально пробью кусок. Когда ученик начал коллекционировать опыт, навыки, умения, это все ведет в итоге к ситкам, потому что вы не можете 40 ситх одновременно достигать. Нужно выбрать именно вот то, что вам нравится. И, и вот когда у вас фиксация точки сборки, вы уже любопытство удовлетворили, вот первая ступень закончилась. Досмотрели вы канал первого курса, не досмотрели. Но как только вы поняли вот эту систему пути прохождения миров, что такое татвы, вы поняли путь чакрального развития, то в какой-то момент вы уже себе говорите, ну хватит нюансов, конечно, вы там досматриваете канал первого курса, но вы уловили всю суть продвижения по пути, по этим ступеням. И дальше вы нарабатываете навыки. И, и вот в этих навыках у нас было два понятия, с вами голова и хвост змеи. То есть вот змея идет головой вперед, а хвост там где-то болтается. А если она там какую-то крысу нашла и съела, то этот хвост вообще не функциональный, она его подтягивает за собой, потому что там крыса лежит в этом хвосте. Вот вопрос в этом хвосте змеи в том, что у нас есть какие-то навыки, которые, ну, нам трудно даются, ну, вот не идет оно, и мы это сбрасываем в хвост, а развиваем голову, и в итоге мы, как змея, растягиваемся на огромные такие расстояния, и, и получается, что мы уже не следим, кто нападает на наш хвост, и это ведет к потерям энергии. А опять-таки, возвращаясь к началу, без наличия энергии, то есть без ежедневного заполнения чакрального вот до уровня вот такой о, приоритетности, накачивая чакры, естественно, перед этим нужно сбросить всех вампиров и паразитов от себя. И вот когда вы все время находитесь в таком приподнятом энергетическом настроении, то и вы эту энергию инвестируете. Не туда, куда хочется. Вы понимаете, когда хочется, то это нижние чакры дают свой голос сюда. Идея вся в том, чтобы э, сейчас, пока мы с вами говорим, так как это курс у нас карма, сансара и путь, то у вас есть ваше сознание, вот, у вас есть ваша душа, которая в Махабхарате в одних источниках в чакры, а в других на вишудха чакре, внутри. И у вас есть капсула. Поэтому в конце домашнее задание, когда я буду вам давать. Наталья, здравствуйте, спасибо, что написали. Когда я буду давать домашнее задание, на всю неделю и в пятницу мы сделаем проверку домашних заданий, то есть в пятницу выдается, а через неделю проверяется. Ну, как могу, так проверю. Да. Вся идея в том, чтобы все время набирать энергию и все время, каждый день должен начинаться, что вы загрузили всю свою чакральную систему любыми путями как вам нравится хотите шавасану делаете хотите медитируйте хотите на коврике выжимайте из себя все что можете выжать пранаяме. какая разница но даже вот эта простая мудра одна вы прошлись 20 минут продержали вот так вот руки помахали руками прямыми и, и энергия приходит что интересно всего два замыкания два замыкания то есть и они мудро второе замыкание на канал перикарда что она мудро и вот уже, и вот уже вы насытились как бы и вот ситхи все они начинаются не с вашего статуса, сколько миров вы посмотрели в астральном пространстве. Ситка начинается с какого-то навыка, который вы выбрали, потому что он вам необходим, и выбирать нужно не какой-то мистический навык чтения мысли, а выбирать нужно какой-то навык, который приближен к вашей работе. То есть поиск клиентуры, умение эффективно продавать, умение... Эффективно договариваться, умение правильно заключать контракты, умение правильно закупать сырье или что там еще вы закупаете. Если вы работаете на компанию, значит умение понимать, что нужно начальству и свою работу стараться сделать за 6 часов, остальные 2 часа думать, сидеть, что начальству надо и кого начальство продвигает. И большинство вообще людей не думают, кого начальство продвигает. Они просто обязанности выполняют. Чек получили, пошли домой. И это глупо. Это полное отсутствие видения. Нужно смотреть на своей работе, кого начальство продвигает по деньгам, по должностям и идти вверх, покуда это возможно, потому что при деньгах больших у вас больше возможностей, больше возможностей путешествовать. Это совсем не значит, что нужно больше работать. Нужно показывать, что вы больше работаете, потому что люди не поймут. Но работу нужно научиться выполнять за 6 часов, а потом за 4. Остальное время нужно находить на той же самой работе какие-то места, где вы можете и медитировать, и расслабляться, и какие-то упражнения делать. Чем мы с вами занимаемся сейчас? Ага. Сидерский дает крутые погружения через практику, но для большинства народа это проходит мимо. Сам видел в Киеве, это просто удивительно. Потому что, ну потому что потому, то есть Андрей Владимирович Сидерский, это не тот человек, которого я бы хотел хотя бы одну каплю какой-то критики дать, но это тяжелая практика. И они мимо проходят них, потому что они приехали к Сидерскому неподготовленные. То есть к Сидерскому приехать, это как вот увидеть Париж и умереть. Да? Вот это вот посмотрел Лувр, блин, супер, все классно. Посмотрел в Риме, в Ватикане, в собор Святого Петра, зашел, глянул на эти фрески потолки, охренел вообще полностью. Да, вот тогда шортс не было, и жалко, и телефоны были другие, совершенно видео было делать невозможно, когда я там был, но нужно повторить, потому что грандиозно это все. Но, но чтобы это все было, вот как в социуме нужно деньги набирать, также для практики раджа-йоги нужно набирать энергию. Когда человек пришел к Сидерскому неподготовленный, то он все свое внимание употребляет на то, чтобы хоть чуть-чуть сделать, ну не так, как Сидерский, но ну, хотя бы на две ступеньки ниже и выжить вот за время вот этого вот курса. И поэтому все остальное проходит мимо. Когда человек подготовленный пришел к Сидерскому физически, телом, то он успевает еще слышать то, что Сидерский рассказывает. А Сидырский говорит очень мало, как у Бабеля в одесских рассказах. Беня говорит мало, но говорит смачно. У Сидерского каждая фраза это… Так, чем мы с вами занимаемся? Начиная с лекции 241, вам нужно было выбрать, определить ту ситху, которая нужна вам сегодня. Чем она будет меньше? тем больше эффект вы получите, тем быстрее вы ее освоите. Зачем мне это надо от вас? Мне это надо от вас, потому что вот вы берете маленькую вот такую вот ситхочку, посмотрели, как ее осваивать, вы должны ее зачать, вы должны эту энергию культивировать, вы должны этот ян пропустить через инь, соединить, потом убрать ян, оставить одно инь, эту ситху взращивать, потом она должна родиться. И, и вот получается у вас, когда вы чего-то одного достигли, вы вдруг начинаете понимать, а чего вы сидели на своей заднице столько лет. Каждый день можно было добиться чего-то. И вот в этом отличие духовного развития от болота, когда каждый день вы добиваетесь каких-то мелких результатов от себя. И это, это, просто, это просто фантастика. Лана крутила сурью 60 кругов. Супер. Елена Сидерский очень крут, Сантем говорил, что у него седьмой ранг, но видно же, что его упражнения запредельного уровня. Ага, да, седьмой ранг. А вы знаете, кто для Стаценко ранговую систему составлял и вот ее как бы лепил и продумывал и прописывал? Вот Стаценко не любит никогда сказать, вот товарищ, вот товарищ, который прописывал ранговую систему. Ну... Они потом все переделали, потому что я строил ранговую систему для инструкторов по практическим наработкам и по тому, сколько учеников они приводят в школу. Астаценко посмотрел, у него некого было сертифицировать по этой ранговой системе, поэтому он все переделал, и получилось, что столько людей, рангов высоких, как-то так. Ну, у каждому свое. То есть, вам нужно определить ситху которая, которая вам нужна сегодня для решения ваших социальных проблем. Вам нужно увидеть, как эта ситха растет. Эту ситку нужно накачивать точно так же, как в Сурина Маскар вы ставите образ. Вашего старшего капсулы и ставите какой-то алтарь или просто вот как костер ямку в земле выкапывают, кирпичиками от, обкладывают, вот ваш источник как бы энергия. Можете как фонтан воображать, можете как костер воображать и вы чуть-чуть, то есть вы можете вообще в этом фонтане делать свою сурью на маскар то есть вы воображаете, что вы внутри своей родовой капсулы, внутри этого источника крутите. И, и как только вы это сделаете где-то недели-две, вы увидите, как ситуации начнут очищаться вокруг вас. Дальше. ситка не может расти, если у вас нет заполнения чакрального резервуара. То есть нужно чакры свои накачивать как только вы начинаете смотреть например например ситху привлечения клиентуры в ваш бизнес это очень интересная ситка которая даст вам неимоверный опыт и вот как только вы эту ситку начинаете смотреть а каждая ситка дает вам ситуации которые у вас не пройдены потому что вы только начинаете одной ситкой заниматься что к вам приходит по судьбе к вам Приходят по судьбе все хвосты, которые на вас висят. Это вы не доработали, то вы не доработали, все вы не доработали. Это вот к вам приходит. И первую страничку книги, какой нужно открыть. Вы открываете книгу «Аквариум» и перечитываете законы дяди Миши. Потому что вот на этих, на этих двух страницах, почему я попросил вас все записать, пока вы будете печатать, комментариях все эти законы у вас может что-то и в голове отложится вы прочли потом напечатали глядишь еще перечитали и вот тогда у вас эта ситха должна подкрепляться вы должны увидеть что в социуме есть люди у которых эта ситха уже есть только они всю жизнь к ней шли а в реальности принцип у нас какой вы увидели какую-то ситху вы пытаетесь ее считать как бы копировать, копи пейст как компьютерный вариант. Для этого нужна энергия, чтобы эта ситка начинала развиваться. Вот вы выкачиваете из четырех источников, из какого-то одного, из всех четырех. У нас Асана Пранаяма, медитация Шавасана, четыре источника энергии. Вы выкачиваете, начинаете ситху практиковать израсходовали все, опять накачиваете чакры, опять начинаете ситху практиковать. В итоге вы и спите меньше, у вас есть больше энергии на выполнение своей профессиональной деятельности, вы более активно это делаете, вы получаете лучшие результаты, но главное не в этом. Главное в том, что когда вы увидели, что какая-то мелкая ситха у вас уже есть, и вы достигли, и это просто удивительно. И вы сразу начинаете видеть людей, у которых нету этой ситхи, и которые напрягаются, напрягаются, как, как пожилой человек во время запора такого семидневного в туалете. Он сидит, сидит, пыхтит, пыхтит, Они а выходят выходит каменный цветок. Параллельно с этим, что у нас происходит дальше? Параллельно с этим мы учимся видеть, то есть это ситховидение в разных слоях. Я вам проговаривал, что... Из вас некоторые написали просто супер как, потому что я вижу, что люди видят слои. Замечательно. То есть параллельно с этим мы учимся с вами видеть паттерны, паттерны поведения. Мы учимся с вами видеть в книгах и в фильмах то, что раньше на что вы внимания вообще не обращали. Вот моя задача чтобы вы увидели, то есть брать ваше внимание и как фонарик направлять вот сюда, посмотрите, теперь вот сюда посмотрите. Ну в чем смысл экскурсовода? Вот памятник, вот ратуша, вот бульвар. С бульваром связана такая история, король изменил королеве, и вот идет привязка вот такая. Одна замечательная девушка спрашивала, а каким образом вот обращение к силам привязывать к своему бизнесу но ну, вы берете там визитные карточки свои ну вот допустим да и вот вы начинаете эти визитные карточки э, листать и делаете вот приговариваете возвращайтесь возвращайтесь или энергией накачиваете попробуйте вообще проще простого взяли свои визиты положили на коврик где вы занимаетесь открутили там 10 колес позанимались час начинайте визитки раздавать то есть Сидерский, как свои картины пишет. Он, он занимается, и картины эти все написанные стоят. И они набирают постепенно энергию. Если картина там месяц отстояла у него, вот там, где он занимается, то она вот столько энергии набрала. если год, то столько. И, и он же картины продает не потому, как он написал, красиво или нет. Он картины свои продает, сколько энергии в них заложено. И вот дальше вы это раздаете. Что я делал? Я приехал в Америку, у меня было там 300 книг технологии пути на русском. Вот я сел и начал это все прокачивать, я поснимал типографию, я всех поснимал. Я накачал каждую книгу прямо на стопку, руки клал и сидел, сидел, бубнил, прокачивал это все. И начал дарить американцам. Я составил на английском, дарственную надпись, имена только менял, выучил все. Казалось, что я пишу как бы из головы. Зачем им эта книга «Технология пути на русском»? Но, когда они получали эту книгу с дарственной надписью на английском, то, во-первых, это сразу меняло мой статус в их глазах. Потому что книга 500 страниц, изданная, ISBN номер, и, и, и уже сразу я перед ними менял, менял свою позицию в социальном плане. И дальше они, когда кому-то рассказывали, слушай, я вот там был, вот чувак книгу написал, ну на русском, ну посмотри, какая вот толстая. Вот это как бы, вот это метод. Один мой товарищ, ну здесь в Америке, он, он был инженером, там радиоэлектронщик, но из-за английского работу не нашел. Он быстренько отучился два года на слесаре сантехника. Слесарь сантехник в Америке, в Нью-Джерси, работая на кого-то 50-60 тысяч в год. А когда он сам открывает свое дело, он начинает от 100, от 120. И когда уже 3-4 человека на него работают, у него 200 тысяч то есть он зарабатывает. И бывает, что и до полумиллиона слесарьцев техник, набирая людей, обучая их, он зарабатывает в США. И вот что он придумал, когда он один работал? Он, он придумал какие-то там прокладки для каких-то кранов. Вот. И, и он прокладку, визиточку свою ставил рядом с прокладкой. И всем клиентам, где он был, он говорил, слушайте, это супер прокладки. Какие-то японские он нашел, я просто, вы очень хороший клиент, эти прокладки скоро исчезнут, я вам хочу оставить прокладку с моей визиткой, если вдруг кран потечет, вот, чтобы вы знали, что я не жадный, эта визитка не то, что она дорого стоит, их просто нету, вот нету они, они качество японского повышенного. И вот в этом была такая хитрость. Ну, он там как-то занимался что-то, он медитировал, но идея была в том, что он придумал вот такой якорь. И эти все люди все время к нему обращались, неважно, им нужно было кранчинить или унитаз, они все равно обращались к нему, потому что они знали, что у них вот в шкафчике лежит японская такая прокладка. Она стоила всего ничего, но ему привезли, привезли с Японии ящик целый вот этих прокладах каких-то. То, что он в американскую систему не встанет, это 90%, но идея была сама достаточно классная. То есть нужно привязать свое имя вот к какому-то конкретному клиенту и оставить о себе вот заботу какую-то, ну что-то вот так. Да. Теперь, теперь дальше. Вот смотрите, мы учимся видению. Мы учимся видеть в фильмах паттерны поведения, кармы, сансары и, главные законы. И вот эта ситха, видение пути, без нее никуда, потому что вот эта ситха, которая сначала идет через вишутку, она выстраивает все остальное. Вот задача второго курса раскрыть аспект, вот видение, открыть аспект вот такого видения, находить в книгах, находить в фильмах то, чего на поверхности нет куда это дальше пойдет, а дальше вы на созвездие выходите по янтре созвездия и начинаете информацию оттуда черпать. Вопрос к вам. Внимание, вопрос. Хорошо, я сейчас прочитаю вам вопрос, а потом то, что вы написали, прокомментирую. О слоях. Вопрос к вам. Вот стоят два торговца, да, один яблоки продает, и другой, но точно такие же яблоки, тот же сорт, и цена примерно та же. Покупателей нет, холодно, мороз. У нас, кстати, сегодня в Нью-Джерси 60 градусов по Фаренгейту. Я вот как вышел, вот так в майке. Но еще не Флорида, во Флориде 80, но это тоже очень тепло на февраль месяц. Вот два, покуп... два продавца с яблоками. Морозно, никого нет. И один читает газету, но все равно ж никого нет. Да? То есть... А другой берет какую-то тряпку, там, бумагу и начинает эти яблоки. Взял пустой ящик, он их натирает, протирает, как бармен стаканы И складывает какие-то кучки. И он не сидит, не читает, а все время он что-то протирает, протирает, протирает. Вам вопрос. Вот если появится покупатель, к какому из двух торговцев он подойдет? Вопрос пошел. Читаю то, что вы написали. Ничего не круто. Энергии, энергия прямо раздирала. Спать вообще не могла. Что-то неправильно поняла. Вынуждена была бросить. Это про Сидерского, наверное. Но знаете, почему артисты спиваются и начинают наркото курить или что-то еще? Потому что они не могут переварить энергию зала. Поэтому артист он постепенно как бы продвигается по сцене, то есть он сначала учится переваривать в небольшом театре, в каком-то любительском энергию зала. Все все профессора это знают в вузах, все учителя в школе это знают. Потому что, ну, я там одну лекцию читаю в день или две в неделю, четыре в неделю. Но когда человек каждый день выступает, то это вот энергия концентрации внимания. И чем жестче преподаватель, и чем он жестче спрашивает на экзамене, тем, тем больше концентрации внимания он себе ловит. Поэтому они вечно молодые все, эти профессора. Ему уже 90 лет, а он еще бегает огород копать. Поэтому... Проблема же не только в том, чтобы набрать энергию, проблема же в том, чтобы ее еще переваривать. И поэтому многие асаны людям не идут, потому что каждая асана привязана к своему созвездию. И каждая асана, почему Шива давал разные асаны? У нас же все меридианы тоже привязаны к созвездиям, и мы получаем энергию от всей Вселенной. И в этом же весь смысл йоги, то, что Шива принес Скайласа, том, что каждая сана это подключение к какому-то независимому источнику как в хроника хамбера было кольцо которое называлось спикард вот йога это ваш спикард и каждая отдельная сана подключает какой-то особой вот такой вот энергии хорошо посмотрим что вы написали у нас минус 11 ночи. ну мышь наширотите герана так, к тому, кто протирает, к тому, кто протирает, к тому, кто протирает, к тому, кто натирает, скорее всего, к тому, кто натирает, он наверняка и приговаривал на яблочке. <laughs> да, Маргарита, спасибо. А, да, почему? Идея же в чем? То есть, вот он взял свои яблоки, да? И он эти яблоки, он протер, и так, и сяк, и вот так, вот так. Человек, как бы он обычный обыватель, обычный обыватель, он энергию не видит, но он чувствует. И он как бы покупает не только яблоки, но ту энергию, что продавец натирал, натирал, натирал. Вы видели когда-нибудь, когда... На базаре продавец вот только началось, денежку получил, и вот весь товар этой денежкой начинает вот так вот трогать и как бы обдувать. Вот это вот весь смысл, то есть деньги пришли с энергией, и первому покупателю всегда достается скидка какая-то, и по правилам базара первого покупателя нельзя отпускать, вот он не хочет покупать. Вот нужно цену снижать, снижать, потому что первого покупателя отпустишь, день пропал. И вот первые покупатели, многие знают этот закон, начинают этим продавцам руки крутить. Поэтому, а потом они этой денежкой весь товар свой, вот так, вот так, вот так. Это такая мистика у, у продавцов базарных. Вот точно так же. Вы вкладываете свою энергию в какие-то маленькие подарочки, которые вы раздаете своей клиентуре, чтобы они к вам опять-опять пришли. Да, в Литве я видела на ожерелье с янтарем после моей покупки. Ну вот, как раз, как раз оно. Спасибо. Вопрос к вам на видение слоев. То же самое основывается на протирании яблок. Но мне важна формулировка, в которой вы сможете ваш ответ написать. Вопрос к вам на видение слоев из аквариума. Дядя Миша с этой горой арбузов гонял Витю Суворова, то он гонял на самый верх кучи. Вот тот достань мне, вот тот. А, а другая хозяйка подходит, он на нее смотрит, Вон, вон тот, вот вот там вот, нет, не этот, вон, вон там. Почему он гонял Витю Суворова тот вверх, то вниз? Почему нельзя было брать тот арбуз, который лежал ближе всего? Ну, подумайте, подумайте, подумайте, перед вами... Перед, перед этим у вас была информация про протирание яблок создавал ажиотаж ну как первый как первый ответ мы это примем да то хорошим то нормальным покупателям хорошо наталья принимаем ждем другие формулировки Создавал движуху, и клиенту приятно, что для него напряглись, и выбрали самое лучшее. Как бы показывал заботу, понты для покупателя, показывал, как трудно ему работать с любовью. Ну, Роман выиграл, извините. То есть, вся идея была в том, Витя, парень молодой был, Суворов, и он все время, он покупателю показывал, как бы нет, вот и каждый покупатель, он для меня выбрал, дядя Миша самый лучший арбуз, смотри, как Витьку загонял туда-сюда. вот И каждый покупатель считал, что дядя Миша для него специально выбирает вот самый лучший, который вот сейчас самый лучший остался. И вот это вот, в этом вся суть вот этого бизнеса. И, и когда вы начинаете эти законы дяди Миши применять свои практики, то вы видите, как, как меняются ситуации вокруг вас. Хорошо. Готовьте свои вопросы, Задания на неделю. Задание я вам даю несколько. Смотрите, что вам хочется выполнять. Конечно, неплохо было бы, чтобы вы все выполнили. Я ж не задаю сочинение писать на сто листов. Первое задание. Шавасана, у вас э, вопрос про просьбу Атлантиды пропустили. Где у нас просьба? Сейчас, Елена, сейчас вернусь. Э, первое задание. Вы делаете шавасану, вам нужно создать во время шавасаны настройку на получение ответа от души. Мы с вами говорили в одной из предыдущих лекций, что когда вы пытаетесь какой-то предмет, ситуацию, запрос дать в космос, новогоднее желание, мы с вами говорили, что вы должны четко понимать механизм, как этот запрос реализуется. Мы с вами говорили о том, что душа ваша может реализовать атман, запрос капсула ваша родовая может реализовать и все остальные духи кто там пробегает в основном от шамбалы они реализуют ваш запрос по вашей энергии которую вы присоединили это денежки вот к этой вашей просьбе это вы говорите вон арбузик дайте мне самый лучший вот когда вы говорите просто арбузик вот это деньги арбузик да Товар, деньги, товар. А когда вы говорите «самый лучший», это значит, что продавец должен с каким-то там условным вниманием к вам отнестись. То есть это значит, что вы платите за обычный арбуз, но вы говорите «самый лучший», то есть он должен еще свою энергию вам кусок отдать. Вот этот кусок забирают вот эти вот духи от Шамбалы. И в этом весь смысл секрета выполнения каких-то просьб через Шамбалу. То есть вы расплачиваете своей энергией, сколько вы присоединили к вопросу. Мы с вами говорили, что вы можете и так, и так выполнять эту технологию. Поэтому, что я хочу пытаться, чтобы вы попробовали... Вы в шавасане пытаетесь, вот вы легли, тяжесть, расслабление, расслабление, тяжесть, легкость, легкость, расслабление, расслабление, легкость, расслабление, парение, парение, полет. Потом вы взяли, ну, можете одну шавасану сделать, ускорение, в астрал вас выбросило пару движений сделали легли опять в шавасану расслабились и начинаете кому солнечный свет нравится кому лунный ну вы понимаете о чем я да вот вы набираете тот или другой свет потом смотрите чтобы ваша как ваша анахата чакра заполняется когда вы смогли вот войти в состояние в шавасане которая максимально заполнит вашу анахату чакру а дальше вы вовнутрь как в пещеру такую бездонную, своей душе задаете вопрос. Какую бы ситку вот ты, моя душа бы хотела, чтобы я пытался развивать? И вы получаете какой-то ответ, тут же его записали, чтобы не перебилось, да? Вот это первая часть. В этом году обязательно, какая малая или мелкая ситка мне нужна в этом году? Потом вы садитесь, можете пойти водички, попить, туалетик, пыры-пыры, садитесь ровненько, спиночку ровненько, состояние астрала, вытащили образ вашего старшего капсулы. И тот же самый вопрос: соединились с ним. Какая малая ситха мне нужна в этом году? В следующую пятницу будем разбирать ваши ответы, корректировать корректировать вопросы и, и смотреть, что вы получили от капсулы. Или там кто-то мимо пролетал и вам в голову какую-то шуточку подкинул. Поэтому можете готовить ответы. Вот одна моя знакомая делала эту медитацию и получилось вот так. Если я вдруг как бы начну неадекватно реагировать, то это будет ваша знакомая, она ошибалась. Вот, вот вам задание. Что читать? Если вы еще захотите что-то почитать, берете «Иллюзии» Ричарда Баха. Там, собственно, читать нечего. Там за, за 30 минут вы все прочтете, все иллюзии. Ну, может быть, за час, за полтора, смотря с какой скоростью. И дальше вы берете как бы эту книжку, воображаете это пространство, вот Ричард Бах встретил Дональда Шимоду, наставника, который летал на своем там, аэроплане э, и мошек оживлял, да, которые разбились, размазались по ветровому стеклу, да, и никогда не заправлял его, свой аэроплан. Вот вы воображаете, что вместо Ричарда Баха вы попали… Но пусть не на аэроплане, вот что там у вас есть, велосипед, автомобиль, да, вот вы куда-то ехали, ехали, остановились на паркинг-лоте или в заправках, где какая-то очередь неимоверная, потому что все поломалось, одна только колонка работает, и все стоят, как ненормальные, кто-то кушает, кто-то там приседает, и вот вы с кем-то разговаривали, и вы понимаете, что перед вами Дональд Шимода, вот такой вот. Продвинутый человек, который из воздуха гаечные ключи достает, и они могут зависать в пространстве. И вот как может измениться ваша судьба? Вот такая простая медитация, она по сути совершенно непростая. Но за, заодно прочтете Ричарда Баха «Иллюзии». Если у вас есть время кино посмотреть, короткометражное, по-моему, там 2-4 минуты или 3-4 минуты, ну плюс-минус это так, да, есть такой короткометражный фильм ⁇ Кастинг ⁇ Сначала вы смотрите кастинг, вы смотрите, через какие состояния внутренние пропускает этого актера режиссер. Потом вы смотрите, через какие внутренние состояния актер проходит сам. Потом актер подумал, этот парень, что его трахнуть хотят, потому что его заставили надеть чулки или колготки, вот, чтобы он как-то трансформировался и посмотреть на него в этой роли. Он подумал, что режиссер гомосексуалист, все бросил, вот. а потом он увидел вот этот костюм Мишки или там во что он одевался на улице забавлял, он артист, профессиональный, закончил институт, актерского мастерства. Вот та роль, которая у него была, это в костюме медведя или собаки там фотографироваться с детьми. И потом он пришел к этому костюму, который он в мусорник кинул, и понял, что лучше он будет с этим гомосексуалистом-режиссером, чем... То есть у него произошла вот такая внутренняя трансформация, и он вернулся на кастинг. А ему говорят, ты прошел кастинг. он говорит, то плевал я на ваш кастинг. И он возвращается. В общем, вы берете себя, ставите на его место. Но это, это потом. Вначале нужно посмотреть, как, бы, как режиссер двигает актера. Он ему все время смещает точку сборки ну и а в какой-то момент у этого актера у него тормоза срываются потому что он не понимает куда его ведут и он уже себя увидел в постели с этим режиссером что его там вот а потом он что-то понял а вот дальше когда вы увидели трансформацию как режиссер ведет актера потом трансформации внутри актера как они двигаются а дальше вы себя берете и на место этого актера ставите, и пытаетесь прочувствовать, но, но это уже не чувство этого актера, а вы пытаетесь прочувствовать, а что на вас идет. Даже зная, чем заканчивается этот микрофильм, такой короткометражка, кастинг, то все равно нужно же честно в шахматы с самим собой играть. Да, не как в Кензадзе, ты специально мои ходы плохо думал, я эти куклы второй раз в жизни вижу, первый. Вот, вот как бы вам задание, если вы что-то не успеете, но ну вы не успеете, но ну вы успеете, я думаю. Так, ищем, ищем про Атлантиду. Просьбу, а, я пропустил просьбу по Атлантиде, которая была тут раньше, мне кто-то ее писал просьба а я пропустил просьбу по атлантиде я понял мне казалось что я рассказал просьба по атлантиде это мы проговаривали точно мы с вами проговаривали может не в этой лекции просьба по атлантиде это умение настроиться на волну, когда он говорил «Ты волна, моя волна, ты гуливая и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, точишь берег ты земли, поднимаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни нас на сушу». То есть сначала нужно отвешивать девушке комплименты, чтобы она обратила на вас внимание. И когда вы уже и начинаете нравиться, потому что от такого натиска комплиментов она просто не может отстраниться просто так, то дальше идет какая-то небольшая, такая вполне уподоворимая просьбочка. Примерно примерно вот так. Ситха Атлантида, если вы сравните с королевичем Елисеем, у него вообще запросто все. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь и туч. Но методика такая же самая, как в Ригведе. Сначала хвалу напеть силам природы, а потом уже выдать свою просьбу. Но королевич Елисей информацию просто считывал. У арктической ситха, у королевича Елисей это умение находить людей, которые потерялись. То, что как раз в госбезопасности вот так вот надо. А, а у князя Гвидона как бы та же ситха обращения к стихиям, только стихии для него что-то делают. Я думаю, что и дождь он мог бы вызвать. Вот это, вот это ситха Атлантиды, в отличие от ситхи Арктиды. Что такое видение по Атлантиде, видение пути? Это умение ценить. Каждое мелкое чудо, которое возникает на, вашем вот, на вашей дороге. И, и когда вы начинаете, это тоже в прошлой лекции мы говорили, видеть вот эти мелкие чудеса, это название, пока ситховидение пути по Атлантиде не выстроено, это как раз на отголосках той лекции, которая была у нас с вами в среду. Или что-то не так давайте конкретизировать если ситка есть в зоне хвоста то есть ее рождение будет результатом отработки хвоста да в этом же в этом же все и дело отработка любого хвоста это как а вот вы собрали весь мусор который накопился вы думали что это нужно а оно не нужно Оно, конечно то есть все плюшкины которые по жизни Плюшкины, что они проходят, какое испытание? Вот Плюшкин от сердца оторвал ненужную штучку какую-то, которую он 10 лет хранил в подвале, выбросил, но он, он ту штучку выбросил, а привязанность оставил. И поэтому тут же эта штучка ему нужна, вот вот прямо завтра, как только мусор забрали, тут же ему штучка понадобилась, потому что привязанность-то осталась, а вот дальше внутри Плюшкина происходит борьба. Купить ли ему такую же новую ненужную штучку или оборвать эту связь? О, так, захотелось осетринку на Новый год. Далее. Супер, захотелось повторить, фигас она. Да, ни, ни фигас она. А, ну, так то же самое и, и было во всех сказках, та же золотая рыбка. Ну, смотрите, Елена, вот каким образом вы могли повторить. Нельзя в одну и ту же речку два раза войти. А ситринки вам дали? А дальше, во-первых, нужно поблагодарить все те силы, которые дали. И вы говорите, ребята, большое вам спасибо, сейчас я еще 12 колес ради вас откручу. А дальше вы откручиваете, большое спасибо, большое спасибо. Вот. И, и пытаетесь почувствовать, как там они. И если они получили все и вами довольны, то вы говорите, а вы знаете, я где-то слышала что осетриночка бывает еще вот по-другому засоленная, и она вот не только такая, еще вот такая. Вот, но я вас не напрягаю, но если вы будете мимо пробегать, вот, то есть ваша осетрина классная, классная но интересно было бы вот такое вот попробовать, вот как чудо, маленький такой, маленький-маленький кусочек. И маленький кусочек всегда подкупает то есть им не нужно осетра заваливать им нужно где-то кусок отрезать чтобы вас кто-то угостил я пробовал вот чтобы меня кто-то угостил стою в харькове такой благовещенский базар и вот я стою и перед базаром там начинают там как раз управление вот полиции милиция авир. вот я зашел стою мне говорят, что ты делаешь? Я говорю, чтобы угостили. А чем? Я говорю, салатиком. Глаз не открываю. Какая-то женщина в милицейской форме. Идем. Пошла от, на такую тарелку. Мне салатик отгребла. Она говорит, доволен. Я говорю, еще как, спасибо большое. С утра не ел. Хотите массаж шеи? Она говорит, ну вот еще. Ты еще массаж попа мне предложи. Говорит, все, спасибо. Я там поделилась. До свидания. Ну вот вам выполнение вот поэтому если вы заказываете дальше чуть другую осетринку вам придет так что еще прапрадед хитрый колдун предложил зеленый пиджак прожил больше 100 лет человек был нехороший но я тут не понимаю ну, предложили вам зеленый пиджак, дальше что? Кастинг видела, и книги Баха нравятся. Замечательно, значит, вам легче будет это все заново прокрутить. Режиссеры, продюсеры, часто бисексуалы. Ну, слушайте, планета перенаселена. Планета решает свои вопросы природным путем. Как только перенаселение происходит на планете, то количество гомосексуалистов становится, превращается уже не, в, не из меньшинств, превращается в приоритетное направление, потому что природа сама пытается регулировать количество детей, потому что жизнь увеличивается, ну и так далее. Жан Маре согласился на отношения сколько-то ради творчества ну слушайте франция что французы нам их не понять как правильно брать миссию чтобы атлантида поддержала это делать через медитацию здравствуйте новый год Книга пятая была на сайте достаточно длительное время. И я там, и я это все постал и на Фейсбуке, еще там где-то регулярно. И там четко было прописано, как сделать так, чтобы цивилизация встала у вас за спиной. Да, из-за этой войны дурацкой четвертую книгу мы начали, орфографию мою проверять и запятые расставлять. Но я понял, что бесполезно это все, оно будет лежать и лежать, и эта энергия вся уйдет, протирание яблок. Поэтому нужно подождать, пока эта вся муть закончится, и все восстановится, и паритеты, и, и мир опять вернется к миру, и тогда будем делать четвертую книгу, ну и пятую будем выпускать тоже. В пятой книге просто была последовательность, как делать так, чтобы цивилизация стала у вас за спиной. Роман, ну при всем уважении, начинать нужно с хетиды, потому что цивилизация самая простая. Как хетиду поставить за спиной, нужно для кого-то побыть золотой рыбкой. Ну, в тех рамках вот сколько вы можете. Золотая рыбка, как сделать так, чтобы она не превратилась в донора бесконечного? Нужно четко для себя Поставить, сколько на альтруизме вы готовы сделать вот в этом конкретном проекте. И когда вы становитесь рыбкой, то вы проходите через разные состояния. Удовольствие от альтруизма, от своего разочарования, приток энергии, отток энергии. Кому-то ваш альтруизм не понравился. Кто-то вам денег предлагает, не хочет получить за бесплатно. Вот вы проходите через эти состояния, и когда вы вышли из болота этого Хатиды, и Хатида вас перестала трогать. То есть ни одной бабки из Хатиды, ни одного старика вокруг вас нет, вот просто не появляются. И вот Хаттида перестала для вас трогать, вы побыли в роли золотой рыбки какое-то время, вы поняли, что альтруизм две стороны одной медали, он такой и такой, вот, и вы человеку добро делаете, а он еще вас обругал потом, потому что что-то в супе не хватало, но вы прошли, вот вы побыли в этой шкуре золотой рыбки, и тогда хитидо становится у вас за спиной. И это очень интересное состояние. Для того, чтобы Атлантида стала за спиной, нужно начинать с автомата. В Атлантиде вот эти ткачиха, повариха, они никогда не видели ни царевны лебедь, ни этой белки, ни богатырей, но чего-то их поперло. И они рассказали, то есть они рассказали о существовании компьютера, и видео телефона э, в 1800 там каком-то пятнадцатом году все на них так посмотрели как на дебилов вот это вот эта ситха атлантиды и поэтому чтобы атлантида стала за спиной нужно вот эту ситку автоматов сначала а потом ситху царя Салтана сказано сделано, а потом ситху князя Гведона, если королевич Елисей, он был номенклатурой в Арктиде. А в Атлантиде социальная, извините, он был оккультным персонажем, королевич Елисей, в сказке о мертвой царевне, выше его не было, шаман. А в Атлантиде все социальная любая социальная номенклатура, не то что оккультный персонаж, обращаются к морю, к ветру и все их просьбы выполняют. Вы понимаете разницу в статусах цивилизационных? Но самое ж главное, царевна-лебедь, это мир, счастье в семье, совет да любовь, с белой ручки не стряхнешь, но это же не в одну сторону работает. Сама по себе царевна Лебедь тоже гвидона не сильно напрягал. Так, повторно человек хотел путешествия его на спецоперацию. Ну тут вы понимаете, я в какое-то время на канале всем сказал, ребята, если у вас немножко денег есть валите куда можете валить, потому что будет намного хуже, особенно мужчинам и в плане гуляния по городу и будут хватать и всех куда-то будут тащить. То есть хотел в путешествие, а его на спецоперацию, но тут уже со спецоперацией он никак никуда не отвалит, только если чудо какое-то случится. Но я так понимаю, что там очень много слоев в этой спецоперации. вашей. Есть хвост, не получается снять, раз, э, размены и прощения не помогают. Как избавиться? Хорошо, есть хвост. По какому слою? Какая чакра? Это первая часть. Вторая часть – покопаться в прошлом и найти не то место, где сам хвост вот так встрял, а нужно найти пару ситуаций до этого, где мелкие хвостики точно такие же присасывались, потому что крупная рыба приплывает за мелкой стаей. Ну, напишите мне подробности, в... я там где-то email свой давал. Я симоронию на свободное место на стоянке. 95% получается. Замечательно, да. Ну, я живу в не в Манхэттене, же, а в Нью-Джерси. У нас со стоянками все хорошо. Вот. Но это, это очень хорошая, замечательная ситка. Про свободное место на парковке. Сегодня мы вопросом накидали. Спасибо за ответы. Сон. Это... В прошлой лекции был вопрос про осознанное сновидение. Я убегал от погони в паре с проходимцев. Бредем по мелкому лиману, проходимец нудит, ищи драгоценные камни. А как же погоня? Я отвечаю, драгоценные камни нафиг не нужны, хочу найти фрукты. И нахожу рубины и фрукт. Ну так это Аркадий Сакович Райкин говорил, и Жванецкий, ну это по тексту Жванецкого, что этот ищет деньги и находит грибы и рыбу. Когда вы убегаете от кого-то, это вот сон такой кошмарный. Это означает, что кто-то имеет претензии какого-то рода, и он это проговаривает, раз они во сне вас достали. То, что они во сне вас достали с претензиями, это хорошо. Это означает, что они не смогли присосаться к чакре. То есть это означает, что ваши чакры как бы блюдут свою защиту. Почему проходимец к вам как бы пристал? Но это означает, что вы какую-то энергию на интерфейсе несете, что вы можете с такими людьми общаться. Ищи драгоценные камни, но это, по-моему, то, что вы чем вы и занимаетесь по последней нашей консультации. Но вы увидели свой путь, драгоценные камни нафиг не нужны. Вот когда вы свой путь видите, то вы получаете результаты. Это же прописано в йога-сутре. Когда человек честен самим собой, то он постепенно приобретает ситху «пользоваться» плодами дел без их свершения. Подводный морской сладкий фрукт никогда не пробовал. Что мне с этим делать дальше? Берете фрукт, сели с прямой спиночкой, мысленно держите этот фрукт и начинаете этот фрукт в него идти, на него медитировать, Находите в астральном пространстве своего старшего капсулы и кладете на алтарь и посмотрите, что будет дальше. Если они примут супер, смахнут со стола, вам это не надо. Это означает, что то, что вам судьба может предложить или кто-то, может вам уже предложили какой-то контракт. А это символизм, фрукт это контракт, а человек, который тут надежный вам показался, во сне оказался проходимцем. Интернет тормозит, придется пересмотреть. Ребята, спасибо за внимание, мы уже час 13 с вами общаемся, всего вам доброго. На следующей неделе точно так же, среда, пятница, в то же время. Спасибо, счастья вам.